Недавно вышла операционная система под названием Vanilla OS. И еще до своего выхода она умудрилась немного навести шуму в Linux сообществе. Это довольно интересный дистрибутив, о котором я не могу не рассказать. Один из основателей Vanilla OS это Мир Бин. Он также основал проект Bottles. Это приложение, которое позволяет легко запускать Windows программы и игры на Linux. И Ванилла ОС следует такой же концепции, чтобы в системе все было выполнено легко и просто. Это первый такой случай, когда меня заинтересовал какой-то дистрибутив, причем сразу после своего выхода. Эта система основана на Ubuntu. И использует стандартный гном без модификаций. Но это не просто обычная Ubuntu с обычным гномом. Нет. Vanilla OS имеет новые и уникальные особенности, которых нет в других дистрибутивах, так как они были разработаны специально для Vanilla OS. В основном тут уникальны именно всякие технические особенности. Меня хоть и не интересует техническая часть этого дистрибутива, но я все-таки об этом расскажу. Начну с пакетного менеджера под названием Apex. Если коротко, то это так сказать контейнерный пакетный менеджер. Он, кстати, работает без рут-прав и вообще отказывается работать с рут-правами, так как это небезопасно. Основная особенность Apex – это его обратная совместимость с другими дистрибутивами и пакетными менеджерами. То есть, с помощью Apex вы можете устанавливать и использовать приложения, которые были созданы для Ubuntu, Arch, Fedora или Alpine Linux. Например, если вы хотите установить себе приложение из репозитория AUR, при установке программы нужно просто добавить флаг, две черточки AUR. Apex – это реально уникальная штука. Единственный минус, что Apex работает только с помощью консоли. Вторая техническая особенность ванилы – это так называемая структура A-B Root, в которой операции обновления происходят атомарно между двумя корневыми разделами A и B. То есть, короче говоря, система находится в двух состояниях. Текущая – это раздел A, и будущее – это раздел B. Например, когда вы обновляете систему, то она переключается с текущего раздела A на раздел B. И, например, в случае неудачного обновления, система просто обратно вернется на раздел A, и у вас таким образом ничего не поломается. И напоследок о технических штуковинах. В Vanilla OS используется концепция умных обновлений, которую реализовали с помощью утилиты VSO, переводится оно как Vanilla System Operator. Этот инструмент автоматически проверяет обновление и обновляет систему, когда ей не пользуются, основываясь на том, активно ли пользуется человек компьютером, насколько нагружен процессор, оперативная память, достаточно ли заряда батареи и т.д. То есть, в этом нет ничего особенного, но вот среди именно Linux-дистрибутивов, это в целом первая реализация умных обновлений. Ты что, дурак?! Ну и вот поговорили о технических штуках, а теперь поговорим о самой системе. И начну я с установщика, так как в Vanilla OS используется свой собственный установщик, который выполнен в стиле гном, что как бы прикольно, ведь я первый раз вижу, чтобы установщик в системе был выполнен именно в стиле дизайна гном. После установки системы нас встречает начальная настройка, где можно выбрать стиль оформления. Выбрать, хотим ли мы, чтобы у нас был установлен флатпак. А в Image нужны ли нам драйвера, там кодики всякие и все такое. Как по мне, тут много всяких лишних вопросов, которых можно было бы и не задавать. Но, например, выбор того, какие мы хотим установить приложения, да установить, например, офисный пакет тот же, это мне понравилось. Это и правда может быть полезно. Разработчики уже планируют сделать эту начальную настройку попроще, без кучи всяких вопросов, которые могут быть некоторым людям непонятны, а то лично меня как-то эти лишние вопросы только раздражали. У меня все опции были установлены по умолчанию, Просто далее-далее-далее протыкано, и все. После того, как начальная настройка завершается, нам нужно перезапустить систему, а после перезапуска у нас уже откроется окно финализации этих самых настроек. И эта финализация длится около пяти минут, что довольно долго. А еще, это окно финализации нельзя ни в коем случае закрывать, а то тогда финализация не финализируется, и система тупо недоустановится полностью. У меня, например, после закрытия этого окна, магазин приложений был почти пустым, а еще недоустановились многие приложения. Поэтому пришлось у разработчиков спрашивать, почему так, и вот они мне сказали, что финализация должна пройти полностью, и закрывать то окно нельзя, так как оно не работает в фоновом режиме. Видимо, это просто недоработка, но первое впечатление это мне подпортило. После использования Vanilla OS на протяжении какого-то времени у меня осталось довольно хорошее впечатление от системы, особенно если сравнивать с Федорой, которая мне очень нравится. Но теперь невероятно Федора не будет нравиться, а знаете почему? А потому что Vanilla OS работает быстрее, причем заметно. По моим ощущениям скорость запуска приложений в два раза быстрее, чем в Fedora. Мне даже захотелось провести тест, чтобы это проверить. А то вдруг мне все это кажется? Собственно, в тесте у меня поучаствовали Gnome Files, Firefox и Gnome карты. И как оказалось, мне ничего не показалось. И ванила OS работает реально быстрее. Тут как бы вы все сами видите. А дальше я вас оставлю смотреть, как долго оно запускается на Федоре, Посидите помучитесь. Ну шо, блин, как вам разница скорости работы? Так, что еще можно рассказать? По сути, если коротко описать ванила OS, то это как Федора, только лучшее, тут тоже используется чистый гном. Но в отличие от Федоры, тут сразу работают драйвера работают все кодики, включен по умолчанию Flatpak и магазин FlatHub. Ну и как было показано ранее, скорость работы тут тоже выше. Еще круто, что в Ванилу уже предустановлен менеджер расширений для Гном. Это довольно востребованная и полезная штука, так как очень многие люди устанавливают всякие там расширения для Гном. Также мне было интересно поиграться с пакетным менеджером Apex. С помощью него реально можно устанавливать приложения из разных дистрибутивов. Из всех протестированных мною приложений, там как это криво работал только Firefox. Он запускается около пяти минут, хотя со всеми остальными приложениями проблем не было. Еще у меня после очередного отключения света перестал работать Алур, какое-то бесконечное ожидание было, и оно не хотело устанавливаться, поэтому пришлось спрашивать в Дискорде, как это исправить. Еще могу придраться к тому, что в ваниле предустановлено почему-то сразу два терминала и один из них по умолчанию закреплен в доке, что меня особенно раздражает, ведь эти всякие терминалы – это прошлый век, и не надо его прям под нос сувать. А так в целом, об этом дистрибутиве мало что можно еще рассказать, он довольно хорош. Но мне больше интересно, как он будет развиваться в дальнейшем, будет ли становиться еще лучше, так как пространства для развития в лучшую сторону еще достаточно. Разработчики, например, уже работают над возможностью переключаться между встроенной и дискретной графикой. Не знаю зачем это надо, но это будет чем убиние. В общем, посмотрим, если ванила OS будет становиться лучше, то это будет круто, а то стагнация Linux дистрибутивов. Думаю, уже многих задрало. Они развиваются в основном для серверного рынка. И на обычных компьютерах все очень печально и не хватает многих штук. В комментариях можете написать, пробовали ли вы уже ванилы О.С. и что о ней думаете. А так, ня, пока, аривидерчи.